Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Сере Кролик. Ну вот расскажу свою жизненную ситуацию, в которую, к сожалению, я попал. И этот ролик для того, чтобы те люди, которые занимаются кролиководством, неважно в каких масштабах, но чтобы они тоже не выгодили в такую ситуацию, как я. Так как вы видите, я кормлю всех своих ушастых комбикормом. Не из-за того, что я богат, а из-за того, что я хочу что-то... <coughs> Во-первых, облегчить свой труд, это первое. А второе, хоть что-то заработать. Ну, комбикорм в Африке, комбикорм. И вот, буквально пару дней назад... Сидел я в город бабрусский случайно наткнулся на магазин. Вблизи светофора, если кто из Бобруска, то он должен знать. Там такой павильон, хороший такой, по продаже комбикормов. Зашел, спрашиваю, какой есть. Говорят, у меня есть лошадский, он, грубо говоря, дороговат. А есть еще в Витебске. Витебского, как правильно пишется, блин. Так, вот две бирочки, что я не вру. Так, Витевский кабинет хлебопродуктов. Вот у меня два мешка. Взял, конечно же, немножко больше, а просто волосился ей добренько. Но суть дела такого. Смотрите, Республика Беларусь производство, унитарное предприятие, ведический комбинат хлебопродуктов, корм для взрослых кроликов. КК 92. Рецепта, конечно, здесь нет, но видно партия 10 марта 2022 года и 21 марта 2022 года. Масса мешка 25 килограммов. Рекомендации для применения применяет для подкормки. И что-то здесь вот зачеркнуто. Здесь, так вообще, применяется. Дальше все зачеркнули. Выложил я видео, как я этот комбикорм купил. Вот он внешне как выглядит. И один из пользователей интернета посмотревший этот ролик, решил купить будучи в Витебске проживающий, решил купить витебский этого комбикорм. Он взял, позвонил на этот витебский комбинат хлебопродуктов. А ему говорят: "А мы не производим уже этот комбикорм". То есть, смотрите, вот для примера. Не хотел уже открывать, но открыл только-только-только э, вот. Вот такой мешок. Какие-то здесь даже вот пищевые какие-то нарисованы фигни. Вот он полный, целый. Остальные мешки в другом помещении. Получается, что этот комбинат, э, комбикорм этот уже не производит. Этот молодой человек мне позвонил и говорит, такая а то ситуация, звонил и туда, в э, отдел сбыта, и я в коммерческий отдел, и там мне сообщили, что комбикорм для кроликов данное предприятие не производит. Они уточнили, где мы покупали комбикорм. и <coughs> Одним словом, сегодня сам лично думаю, ну доверяй, но проверяй, набираю вот этот витевский хлебокомбинат отдел сбыта, отдел продаж или коммерческих продаж, что-то там такое. Они сообщили, что около четырех лет уже не производят комбикорм, производили раньше, но почему-то он у них не пошел, были партии небольшие, и они от этого дела отказались. Дали также мне номер телефона, так как это все в марте, 21 марта, как вы видите, партия, они мне дали номер отдела лаборатории, сообщили, что они делают анализы каждый день, и вдруг что-то у них там поменялось, уточните у них. Я, конечно же, туда набрал, и мне говорят, что да, раньше производили, сейчас не производят. Так как я комбикорм покупал в городе Бобруськ, я живу 50 километров отсюда, сам туда в этот магазин я попасть не смог. Попросил знакомого своего сегодня туда же сходить и уточнить хотя бы качественную комбикорму или же товарно-транспортную ТТН. -ку. В магазине вежливо, вежливо, его попросили покинуть помещение, грубо говоря, никаких накладных, никаких качественных к этому комбикорму предоставлено не было. Получается, это комбикорм, произведенный не витебским хлебокомбинатом, а где-то под полы. То есть подпольный левак, Это если так грубо говоря. Получается, кто-то его где-то делает, может даже у себя дома, и продают как марка Витебского комбикорма. А такие люди, как я, слабо разбирающие или знающие, какие предприятия в Беларуси производят комбикорм для именно кроликов, вот и мы и покупаем. Вопрос, что же тогда в составе этого комбикорма находится? мы не видим качественного, мы не видим ничего, кто его произвел на самом деле, и кому претензии потом, если что-то у меня случится с этими кроликами от вот этого комбикорма кому предъявлять что претензии, я не знаю. Внешне он красивый, запах интересный вопрос, стоит ли кормить своих ушастых вот этим комбикормом или нет. Однозначно я считаю, что нет. Так что, если кто-то с подписчиков приедет бесплатно отдам, может свиням скормлю, потому что Свиньи не такие привередливые, как кролики. Как вы все знаете, друзья, кролики это такое существо, которое очень-очень нежное по поводу э ну, предания кормов. Как что-то будет не то, какой-то корм будет э плохого качества, сразу же произойдет сдутие или же сразу же будет падеж. Получается, что из-за таких вот нерадивых э э производителей, да, кустар, кустарщин или даже продавцов, которые знают, что они фигню продают, но при том же это продают. Я попытаюсь на этой неделе туда все равно в этот магазин съездить, э, снять видос. Пускай мне откажут это на видео, что Терри мы вам показывать ничего не будем. Или там, или может что-нибудь еще придумают. Но ну, обязательно, конечно же, этот ролик сниму, потому что магазин там не маленький. И объемы комбикормов, которые там лежали, да, и с учетом пропускной способности магазина, при мне приезжало человек 5 или 6 мешок, 2, 3, 5... То есть берут, берут, берут, но люди, оказывается, не знают, что на самом деле берут. Это ведь не Россия, это ведь не Украина, это Беларусь. Вроде бы здесь тут, блин, и законы какие-то соблюдаются, да? огромное количество разных надзорных органов. Но вопрос, кто куда смотрит, где что, кто проверяет, не знаю. Не буду затягивать видео, это просто, знаете, как это, видео, видео отчаяние, что даже у нас на территории Беларуси доверяет, но ну, всегда проверяй, Ну, снова же, качественно они могут тебе и дадут, но на этой же качественной там же может быть не печати, ну, просто левое будет качественно, не более того. То есть, довольно сейчас все это стремно думается мне в голове, потому что если так, могут нас обманывать, ну, это попа ну или жопа друзья я никого не хочу обидеть может этот комбикорм и супер золотой получается да то есть ну высокого качества но когда ты платишь деньги ты хочешь знать за что ты заплатил но это мое субое мнение да, потому что если человек там не делает какой-то комбикорм пускай бы он уже говорил что там вот есть такой вот такой вот если хочешь попробуй не не пробуй ну, я бы, честно, пробовать бы и рисковать своими ушастиями не стал бы, Потому что я ездил по Беларуси, вы знаете, на дизелях, на маршрутках, на автобусах. И это очень все недешево, и это все нелегко и не все так быстро производится. Ну, я говорю, это крик души, так что поймите, не... я не хотел никого обидеть, но говорю по факту. Комбикор мне продали. А его завод уже не делает. Вопрос, кто делает? Какой комбикорм? Хороший это комбикорм, нехороший. Ну не знаю, судить вам. Запомните, друзья, вот эту бирочку, одним словом, вот эту бирочка, вот этот завод по производству комбикормов именно для кроликов уже нет. Завод есть, комбикорма такого нет от такого завода. Так что смотрите, не попадайтесь, житница, блин. Не верьте нерадивым продавцам. Всем вам здоровья, счастья, семейного благополучия. Не болейте и мирного неба над головой. Всем пока, друзья.